Лессон номер 151. Детские рассказы на английском. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Моисей сказал Божьим людям помазать кровью ягненка над дверями своих домов и по сторонам от дверей. Как это сказать на Мосис, Моисей told, сказал, God's people, Божьим людям, to put blood, помазать кровью над дверями, above their door, над дверями, над своими дверями, And beside their doors И beside По сторонам their своих doors Дверей Бог не убьет никого в доме Если увидит кровь у дверей. God would not kill Бог не убьет Anyone Никого Или anybody можно Тоже никого In the house В доме Если он увидел if he saw если он увидел the blood crow at the door у двери ночь, когда это все случилось называется Пасхой как скажем на английском the night, this happened ночь, когда это случилось из called называется the puzzle Наконец, фараон сказал, что божьи люди могут покинуть Египет. Finally, или at last, God said, Бог сказал, God's people, божьи люди, could leave. могли бы покинуть Египет. Они ушли в ту же ночь. Они ушли, they left that night, той же ночью. Они ушли той же ночью. Давайте ответим на вопрос. И передадим этот вопрос на английском языке. Зачем это кровь над дверью? Как это будет звучать на английском вопросе? Why? Зачем? Почему? Для чего? Is there? Есть там. Blood. Значит, кровь. About. Над. The door. Над дверью. И ответ какой? Для чего же это кровь? Бог не убьет никого в доме, если увидит кровь на дверях. God would not kill. Бог не убьет. Anybody. Никого. Или anyone. Тоже можно. Никого. In the house. В доме. И в Хисо, если он увидит